Это монолог о жизни. Доброго здоровья. Прощение рода или родовая программа. Обратите внимание на свою жизнь. У вас частые проблемы, невезение, черная полоса в жизни. У вас проблемы в семье с вашими родственниками, у вас мало друзей. Сложности в жизни можно долго перечислять. Одной из наиболее важных причин всем тем бедам, которые вы несете по жизни, является отсутствие поддержки вашей семьи. Еще называют такие проблемы родовой программой. Это тогда, когда вы не чувствуете ни прямо, ни косвенно, не чувствуете поддержку вашего рода. То есть вы... Блокированы некой помощью, прямой или косвенной, явной или скрытой, помощи своего рода, своей семьи, своей фамилии. Так очень часто бывает, когда люди не контактируют, ссорятся с родными, не видят друг друга подолгу, расстаются, не обмолвив слова, либо ссорятся без причины и надолго, а то и навсегда прекращают всяческое общение и контакты. Я вам очень рекомендую каждому человеку в этой жизни обязательно заняться так называемой родовой программой или прощением рода. Расскажу более конкретно, более детально о том, что я хочу вам до вас донести. Прежде всего, нужно понять, что вы должны попросить прощения у всего вашего рода, то есть у всей вашей фамилии. Прежде всего это родные, самые близкие люди, круг вашей семьи, самые родные, отец, мать, братья, сестры и так далее, дяди, тети, племянницы, двоюродные, троюродные и так далее. Круг родни можно расширять до бесконечности, пока вы не вспомните всех тех, с кем когда-то контактировали либо с кем перестали общаться вообще. С этими людьми очень важно запомнить, нужно обязательно Возобновить общение, найти некую точку соприкосновения, позвонить, написать. Благо, сейчас интернет имеет широчайшие возможности, поэтому человеку можно найти либо в соцсетях, либо как-то через социальные службы, через интернет это сделать довольно-таки легко. То самое главное, вам нужно найти связь с этими людьми, передать какую-то весточку, как угодно. Но вы должны заявить о себе, что вы живы-здоровы, вы о них думаете, вы о них помните, и вам хотелось бы о них поговорить. Так вы проработаете буквально каждого человека, дальних, близких родственников, всех подряд. Сто процентов у каждого из нас в жизни есть родственники, с которыми мы никогда не общались и в некоторых случаях мы даже не знаем о существовании друг друга. Это тоже необходимо исправить, вы должны с людьми познакомиться, обязательно. Встречаться, конечно, это в идеале, но как правило родственники разбросаны по всему миру, поэтому встретиться мы не сможем физически по разным причинам но поговорить через skype либо общаться по, пообщаться с обычной перепиской либо если человек живет далеко и нет связи с интернет можно написать письмо старым способом обычным почтовым конверт что-то написать как-то связаться второе очень важно помириться с теми людьми с которыми вы поссорились Естественно, я опять же напоминаю я говорю о круге вашей семьи так называемой программе рода вся ваша фамилия Бабушки, дедушки, тети, дяди, все-все-все, братья, сестры, родные, названные, не имеют никакого значения. Если -ка по каким-то причинам, неважно по каким, виноваты вы, либо виноват он, либо виноваты обстоятельства, которые от вас в тот момент, в момент ссоры не зависели, не имеет значения, вы должны обязательно с этим поговорить, и обязательно помириться. Люди порой относятся к таким попыткам с недоумением, иногда проявляют гордыню, а не гордость. Поэтому будьте готовы к некому непониманию, к некой глухой стене, не расстраивайтесь, пробуйте и пробуйте. Очень важно добиться все-таки прощения, очень важно добиться взаимопонимания. И самое главное, что в конце диалога, после того, как вы помиритесь с этим человеком, с вашим родственником, вы должны почувствовать облегчение и удовлетворение от того, что вы поговорили и помирились. Это очень важно. Что происходит с вашей энергией в такие моменты, когда вы э, помирились? До, до этого момента в вашей жизни происходили все эти проблемы по той причине, что вы не имели некой поддержки. То есть энергия ваших родственников была для вас заблокирована недоступна. Вы бились, можно сказать, в одиночестве за свою жизнь, за свое будущее. То есть вы были как один в поле воин. Вам не помогала семья, она вас не знала, либо знать не хотела по разным причинам. Вы поссорились, либо о вас просто не знали. И вам было тяжело на психологическом и невидимом уровне, так сказать, подсознанием, вам было тяжело, подсознательно вам было тяжело бороться за жизнь, вам было тяжело устроиться в этой жизни, как-то существовать. Но когда вы обратитесь к поддержке своей семьи, вы просто почувствуете, что проснулось некое второе дыхание. Вы ощутите за своей спиной вашу фамилию, ваш род, вашу семью, ваших родных и близких, с которыми вы помирились, с которыми вы познакомились, с которыми вы просто начали вновь общаться. Это будет мощнейший сигнал, это будет мощнейший толчок в вашей жизни. Это очень сильно вам поможет стать на ноги, успокоиться и начать все с нуля, либо продолжить жизнь. Совершенно в ином ключе и совершенно на качественно новом уровне. Вы это почувствуете, я вам это гарантирую, словами это не передать. Когда вы попросите прощения у последнего, по счету вашего родственника, вы можете составить некий список, по которому будете методично действовать, отрабатывать, отмечать галочкой каждую фамилию, каждое имя. Когда ваш список будет завершен, Поверьте, вы почувствуете облегчение, на вашем лице появится улыбка, вы сделаете большую работу, которая прежде всего нацелена на вас, на облегчение вашей жизни, вашей участи в этой жизни. И еще, это помогает также вашим родственникам. То есть вы, знаете, как бы это сравнить правильно, вы словно разворошите некое, некую энергию, растрясете, и все вокруг проснется, зажи, оживет, зашевелится, это не передать словами, это нужно просто почувствовать. Вы явно увидите, как все нач... вокруг начинает налаживаться, в том числе и у ваших родственников. Обращаю внимание, что нужно помириться после всего этого еще и с друзьями. Это соседи, друзья, это обязательно в конце. К программе рода это как бы имеет косвенное отношение, но тем не менее, чтобы до конца отработать всю эту необходимую для вашей жизни процедуру, вы обязательно должны помириться с, с друзьями соседями и так далее со всеми теми людьми с которыми когда-либо вы контактировали то есть обычный тот же способ звоните пишите как угодно связывайтесь встречайтесь. если вы чувствуете вину за собой уверены в этом что виноваты вы попросите прощения улыбнитесь обнимите подайте руку поговорите не объясняйте что вы это делаете поскольку вы решили помириться с людьми, ну то есть не раскрывайте карты, не говорите, что вы отрабатываете некую свою личную собственную программу для того, чтобы облегчить вашу жизнь и избавиться от, от многолетних проблем. Просто объясните человеку, что вам это нужно, вы устали, вы соскочились, вы хотели бы просто помириться, вам приятно возобновить это общение, это вам нужно, вы просто этого хотите, по-простому с улыбкой объясните, человек вам поверит, пойдет вам на встречу. Вспомните буквально всех, это одноклассники, однокурсники, бывшие друзья, новые друзья, значения не имеет. У каждого человека, ну почти у каждого есть враги, есть недоброжелатели, вот с ними вам как раз и нужно помириться. Тут есть один нюанс. Бывают случаи, когда люди не прощают, вот просто уперлись, не понимая, что происходит, гордыня, их эго ну просто зашкаливающая процент эго это эгоизм естественно люди считают что вы хуже их и вы к ним пришли за некой милостыни. они относятся к вам предвзято они смотрят на вас сверху вниз с пренебрежением с неуважением поэтому будьте готовы к этому что в таких случаях делать если человек с вами мириться не хочет то есть с одной стороны конечно вы до конца не отрабатываете свою некую программу. Но есть одно но. Весь груз, который вы несете по жизни, и он несет в том числе, поскольку когда два человека ругаются и расходятся, не общаются, то есть ссорятся, между ними возникает некая темная энергия. Она распределяется поровну одному и другому человеку. То есть каждый из вас несет некий темный груз. Это ноша в виде всевозможных проблем болезни, неудач по работе, в семейной жизни, в личных делах и так далее. Когда человек вас не прощает, он этот груз оставляет себе, но помимо всего он еще получает ваш, поскольку вы ему его передаете. То схематично это выглядело бы так, что вы отдаете ему некий груз, как будто бы вы несете на спине огромный мешок с камнями и вот он добровольно у вас его принимает. он Вроде бы отказывает вам в дружбе, в принятии ваших извинений и в желании э, продолжить отношения, возобновить. Тем самым он принимает, как будто бы просит у вас «отдай мне свою тяжесть». Вот тут, я считаю, происходит очень положительный момент. Не расстраивайтесь, улыбнитесь, но обязательно ему скажите «Моя дверь всегда для, для тебя открыта». Я тебя простил, я готов тебя принять в свою жизнь. Звони, пиши, появляйся, не пропадай. И поверьте, у вас, у вас на душе появится облегчение. Вы просто почувствуете это. Вы с человеком поговорили, и самое главное, что извинились вы. Теперь вся эта нехорошая, отрицательная негативная энергия останется у него. И он будет нести в два раза больше груза, чем нес до этого. И дай Бог ему ума, здоровья и времени понять, какую ошибку он совершил. Но зачастую рано или поздно эти люди понимают, каким-то образом до них доходит, что вы совершили ошибку, что поступили неправильно и пытаются найти с вами контакт. Вы, в свою очередь, никогда не проявляйте агрессию, недоброжелательность и не выказывайте свой эгоизм. Не действуйте так, как действовал этот человек. Обязательно простите, улыбнитесь и подтвердите, что вы действительно его ждали, вы очень рады, что он появился, обнимитесь но все зависит от того, кто, кто этот человек вам, кем он вам в жизни является. Таким образом будете действовать, естественно, эмоционально. Что еще хочу сказать. Бывает, родственники не прощают. Друзья, это, ладно, обидно, но все это можно, так сказать, переварить. Но с родственниками это сложнее, когда братья, сестры, близкие, дальние, двоюродные, троюродные, родные не прощают, Тут эмоционально более тяжело все это вынести, но тут тут же работает абсолютно та же схема. Ваш родственник, ваша родственница принимает на себя этот груз ответственности, этот груз проблем, который вы несли, который вы хотели, чтобы избавились вы оба, выбросили его, выкинули, чтобы он испарился, но человек сознательно не принимает ваши извинения, не хочет с вами мириться, не хочет с вами общаться. Естественно, он просто напрашивается на то, чтобы вы этот груз камней отдали ему, повесили ему на шею. Пусть он несет. Что тут можно сделать? Только развести руками, великодушно вздохнуть и улыбнуться. Простить ему необходимо все. Опять же, скажите ему те же слова. Вы рады его видеть, рады были встретить, рады были поговорить, рады были попереписываться. Вы сожалеете о том, что он вас не простил, но заявите «Я вас простил». Придумайте какую-то свою определенную фразу, дежурную, так сказать. Говорите человеку некие слова, попробуйте подготовиться, запишите это на бумагу, скажите что-то, нечто вроде того «Я рад тебя простить, я тебя прощаю, ничего я, никакого злая на тебя не держу, моя память чиста, совесть моя чиста, если так случилось, ты мне не прощаешь». Я всегда буду рад тебя видеть и слышать. Приходи, звони, пиши. Мои двери для тебя открыты. И получается теперь, что вы свой груз ответственности убрали. Свою энергию, энергетическое поле, свое очистили. Ваша карма будет свободна от этих проблем. Понимаете? Вы очистились, вы очистились, Вы сделали самое необходимое, самое сложное и тяжелое. Вы сделали черновую работу. И теперь... Вся ответственность. Весь этот негатив, который был на вас, он переходит на этого человека. Теперь это его карма. Теперь это его нож. А вы уже можете спокойно жить, ни о чем не переживать. Вы свою работу сделали. Как бы это цинично ни звучало, но вы должны быть счастливы от того, что вы проделали эту работу. И некоторые люди не пошли вам навстречу. Радости, конечно, в этом мало. Но вы должны быть счастливы, что вы свою часть работы сделали честно вы отработали теперь вам можно так сказать пожинать плоды своих трудов есть еще один очень немаловажный нюанс вы зададите вопрос как быть с теми людьми которые в могилах спокойными тут все очень просто идете в храм идете в церковь какой бы веры вы ни были Попытайтесь просить этого человека, прежде всего, в душе. Попросите прощения у него, стоя у алтаря. Склоните голову, вспомните что-нибудь хорошее об этом человеке. Просто попросите прощения. Не нужно много слов, не нужно много эмоций. Поговорите с ним молча, в душе. Человек вас простит, вы обратились к его духу. Духи не могут быть злыми. Люди уходят на тот свет, в сознании или без сознания. Но в любом из этих двух случаев, люди сожалеют о содеянном. У них перед глазами за мгновение проходит вся ихняя жизнь. И едва успев сделать выводы о том, как они прожили, Эту жизнь они понимают что много было не сделано много было совершено ошибок и много осталось людей жить на этом свете с которым бы хотелось бы поговорить попросить прощения или просто их обнять так вот будьте уверены покойные люди вас простят в этом не сомневайтесь как бы вы не простились при жизни что бы вы друг другу не говорили как бы вы ни расстались значение не имеет Душу умерших прощают. Самое главное – обратитесь к ним. Сходите на могилы, закажите некое богослужение, некий обряд, для того, чтобы этому человеку, согласно вашей религии, было прощено на том свете. Чтобы его душа упокоилась с миром, чтобы Господь за ним присмотрел, за этой душой. А вы продолжали жить – Понимая, что вы возродили те отношения, которые были прерваны смертью этого человека, что вы прощены, прощен он, обязательно простите его. То есть, когда вы миритесь с живым или с мертвым, с другом, либо с родственником, вы должны прощать друг друга, как прощенное воскресенье. «Прощай я тебя, простит и ты меня». Это очень важно. Просто вымолить прощения это одно. Нужно попросить прощения и другому человеку. Вы должны друг друга просить, вы должны друг у друга попросить прощения. Это очень важный момент. Если человек не просит прощения у вас живой, то он опять же оставляет часть груза в душе, в своей жизни, неким темным пятном, которое опять будет ему мешать. Но пройдут годы, человек это тоже поймет. Очень важно озвучить, что простили вы и прощают вас. Вы должны это услышать, понять и почувствовать. То же самое и с спокойными людьми. Вы почувствуете то, как человек вас простит. Вы почувствуете тепло внутри, жар в сердце, жар в голове, облегчение. Закажите некий ритуал. Обязательно сходите на могилу, если это возможно в физическом плане. Если это недалеко, если позволяют время, деньги, нужно съездить к этому человеку на могилу, возложить цветы проронить слезу, что-то сказать, хорошее, доброе о нем. То есть можно попросить прощения прямо на могиле. И поверьте мне, в тот момент, когда вы, я уже повторяюсь, просили последнего, и вас просил последний человек, жить ваша изменится. Представьте себе всю ту мощную энергетику, которая льется изо всех, изо всех сторон, с севера, с юга, с запада, с востока. Отовсюду, даже из-под земли, люди, которые простили вас, вы даже с могил будете получать божественную, мощную энергию, энергию поддержки, тепла, любви, добра и прощения. И с неба Господь тоже вам будет озарять путь, поскольку вы воссоединились и с живыми, и с мертвыми. Вы прощены и простили вы. Вся эта энергия ринется в вашу жизнь и вас забурлит заработает все. Вот тогда вы почувствуете не на словах, а на действиях, что такое действительно прощение рода, поддержка семьи. В работе, в любых начинаниях, в учебе, чем бы вы ни занялись, вы будете чувствовать, что за вами семья с большой буквы, ваша фамилия, ваш род. Вы можете жить спокойно, и живые и мертвые вам простили, и они прощены вами. Это будет некая связка незримая, а иногда зримая, вы будете чувствовать поддержку семьи, во всех делах, вам даже не обязательно каждому звонить, каждому писать. Когда вы помиритесь, у вас появится некая нить, которая вас соединяет, и вы через эту нить, как ток, будете получать положительную энергию. Это непередаваемое ощущение. Когда я этим занялся, довел это до конца, меня переполнили эмоции через край меня захлестнуло такое счастье, такая благодать, я чуть не рассмеялся, поверьте, это было непередаваемое чувство, внутри все бурлило, сердце буквально выпрыгивало из груди, пульс был учащенный, Ну, это было такое припомненное настроение, это было такое вдохновение я почувствовал, что я счастлив. Вот в этот момент, знаете, как выстрелило в голове. Боже, я счастлив. Спасибо вам, спасибо всем. И представьте, в этот момент я вдруг понял, а теперь у меня нет врагов. Вот да, действительно, врагов нет, а их нет же у счастливых людей. Я теперь каждому могу подойти поздороваться. Я помирился со всеми, с друзьями, с соседями. У меня был одноклассник, с которым я ссорился. Я с ним помирился. У меня были люди, которые жили в моем же районе города с которым я когда-то по разным причинам то ли мелко, то ли более существенно поругались на бытовом уровне. Какие-то договора, какие-то неосуществленные сделки, значения это совершенно не имело. Я подошел, я поговорил. Знаете, не потребовалось никакой смелости. Вот я э, с одними людьми разговаривал, советовал им поступить точно так же, мне сказали, да страшно, вот как-то неудобно, глаза поднять. Я помню, что я начудил, я помню, что я начудила, что-то сказала, что-то сделал. И люди постеснялись, некоторые побоялись, кто-то не пошел вообще этим заниматься, выслушал с благодарностью и забыл. Я вижу, что этого человека жизнь не изменилась, но вывода он не сделает, поскольку им руководит гордыня, не гордость, не путать с гордостью. У этого человека уровень его эго зашкаливающий. Он считает ниже своего достоинства просить прощения. Он считает, что попросив прощения, он будет в глазах другого человека опущен. Ну, в хорошем смысле слова. Он не сможет после этого жить. Для него это унизительно. Для меня это божественно. У меня хватило совести, силы, смелости, главное желание подойти к человеку попросить прощения. А если человек виноват, и мне не нужно просить у него прощения, я просто протягиваю ему руку и прошу забыть все то, что было между нами. Вы представляете, как у него засияют глаза, как он будет рад. Я мирился с одноклассником, который долгое время дружил. У нас обоих пробили слезы, взрослые мужики. Как эмоционально это выглядело, это было так приятно. Мы оба были виноваты. Но я попросил прощения, он в ответ попросил его. Это не описать словами. Это нужно почувствовать. Мы обнялись, пожали друг в другу руку. Правда, трудно сказать. Это не описать, это нужно почувствовать. Вот и я вам предлагаю. Смело беритесь за это дело. Подойдите ко всему, знаете, с неким холодным расчетом. Вспомните каждого, составьте список, подойдите к этому скрупулезно, будьте ответственны и будьте очень внимательны, чтобы никого не пропустить, вспоминайте всех, мертвых живых, каждого. Отрабатывайте по галочкам, можете в день двух людей встретить и поговорить, десятерых, одного, не имеет значения, главное не останавливаться, главное идти до конца. Если люди где-то далеко живут, найдите способ. Я не поверю, что человека нельзя найти. И уж такое бывает, когда не находят. Тогда можно заняться обычной техникой прощения, не видя человека, но ощущая его рядом. Когда нет связи, и вы знаете, что человек жив. Либо не знаете, жив ли он или нет, значение это тоже не имеет. Если вы помните, как его зовут, и если вы знаете и помните, как он выглядит, закройте глаза. Найдите удобное, уютное место на 5-10 минут. Встаньте в полный рост. Представьте его стоящим перед вами, улыбающимся. Улыбнитесь и вы ему. Назовите его по имени. Спросите, как он живет. Все ли у него хорошо. Поинтересуйтесь его жизнью. Многословие здесь не обязательно. Представьте в ваших руках на мгновение букет цветов. Больших, ярких, красивых цветов. Не имеет значения, мужчина это или женщина подарите ему эти цветы, как только он их примет, а он их обязательно примет, подойдите к нему как можно ближе, обнимите его за плечи, положите вашу голову ему на плечо, Слуг, попросите неупрощения, скажите, что вам жаль, что вы очень бы воссо... хотели с ним воссоединиться, помириться и наладить отношения. После того, как вы его обняли, Попытайтесь его поцеловать, если это женщина, поцелуйте его в щеку. Если это мужчина, попытайтесь ну, прижаться к нему, как это делает мужчина, щека к чеке Когда будете расставаться, загляните ему глубоко в глаза и улыбнитесь. Это очень простая, одна из самых легких техник прощения. В следующих выпусках я вам расскажу об этих техниках более подробно. Их будет много, будет очень интересно. Но эта техника самая простая. Получают вас святые, тепло и ласку взгляда и слов, человек растает. Каким бы он грубым, каким бы он надменным вам не казался, либо недоступным, этот образ, эта душа, которая в вас, в вашем сознании образуется, она вас простит. И простить человек, то есть когда-нибудь, рано или поздно вы с этим человеком встретитесь, если вы хотите, вы встретитесь, он уже будет прощен, он уже вас простил, и ваша встреча пройдет легко и непринужденно. Словно вы до этого уже встречались, и обо всем поговорили. Итак, еще раз. Если вы чувствуете в своей жизни проблемы, если вы чувствуете. Некое духовное, душевное недомогание, как будто бы душа не на месте, как говорят. Постоянно у вас некие проблемы, постоянные взлеты падения, либо, как вы называете, черная полоса. Прежде всего, обратите внимание на этот совет, на родовую программу или прощение рода. Если вы ее отработаете, если вы достойно, подойдете к, и серьезно к этому делу поверьте проблемы начнут уходить и это не вопрос лет налаживаться жизнь начнет буквально с этого же дня как только вы все это закончите но она будет налаживаться и в процессе того как вы общаетесь с людьми встречаетесь с родственниками ходите на могилы и просите у людей прощения важно поверить и захотеть тема исчерпана будьте здоровы чтобы быть в курсе моих обновлений не забудьте подписаться на мой блог